43 три тысячи юсп, ёптена. Хорошо, это прям гуд. С двадцати тысяч сделаем 50. Хорошо, нет, 70 тысяч сделали, как говорил, между прочим. 70 тысяч есть. Пока прям на уверенном заходим. Использовать баланс. Если крафт не заходит, это гуд, можно идти на во Если заходит, нужно будет сливать. Делаем контент. Я развернусь, ну просто полностью. Перед началом этого ролика хочу вам напомнить, что я начал стримить на Твиче, и все, кто хотят попасть ко мне на стримы, в описании будет ссылочка на мой Твич. Также плюсом ко всему, скоро будет прокачка аккаунта подписчика, и выбирать я буду из числа тех, кто купил наши NFT, ссылочка на них будет также в описании. И, в общем, все ссылки в описании, Twitch и NFT коллекция, кому интересно, можете поддержать, и а мы начинаем. Всем здорово! Это лысый собственный человек и это 300 тысяч на форс-дропе. Э, да, перед роликом, как обычно, напомню, есть промик на 40% от GR. Что сегодня будет? Сегодня мы будем наступать на те же грабли, на которые уже наступали. Крафт МКВой, которую скрафтить мы не смогли. В предыдущем видосе, когда был апгрейд. Почему тогда я называю это крафтами? Короче, все в лучших. настройках настроях кейс батла. по той же стратегии. Сначала смотрим, что по шансам, потом уже залетаем в апгрейды. Сразу Три вип-кейса, но Нужно слить, то есть э, Вспомнить риторику кейса батла, да Когда мы делали апгрейды, но перед этим На лоу-проценте сливали, и крафты выходили И вышел кал, кстати, с вип-кейса А я сейчас хочу попробовать Сделать, в принципе, все то же самое То есть, элементарно, три скина нам выпало Они определенно пойдут в слив Апгрейд, кстати, есть кейс За 200 тысяч рублей, бля так сейчас увидел, мы сейчас сделаем следующим образом, мы откроем следующим образом ёп ты что со мной? Мы, короче, откроем 10 гейп кейсов и все вот это вот сольем в апгрейдах. После этого будет крафт долгожданной эмочкивой. Кстати, убийство подтверждено, тут более-менее пиксельный камуфляж более-менее упало, но да, в принципе 43 тысячи юс, ёпта, хорошо, это прям гуд. 59к, ну, кейс окупился вроде бы, да, неплохо окупился. Залетаем в апгрейды. Так, первое у нас пойдет слив. вот эта история, 100 тысяч рублей крафт. Ой, миллион что-то ну, ввел, по привычке. Короче, поехали на 9%. Скрафтится гуд, не скрафтится тоже гуд. Но как бы скрафтится то это все-таки соточка. Короче, мы сейчас просто делаем сливы. Для чего я это делаю? Объясню тем, кто в танке. Как это. Блин, я как дед, знаешь, объясню для тех, кто в танке. Бля! Всем здорово, Барбосы! Куда же просто все ушло? ёб. Ну ладно, вот а, что, от 10 тысяч. А, максимальную цену просто ставим. Подожди, я не понимаю немного где. А, как же все сложно. Во, принц. Я не много не понимаю. Короче, подожди, давай мы сейчас все просто продадим, помимо Юспа. С Юспаря я хочу именно Юспарь слить, чтобы все-таки вой, ну, по крайней мере, на вой было больше шансов, как мне кажется. Продаем все, помимо Юспаря Потому что, ну, 43 тысячи. Эмочка, Фамас, Авапка. Так, все ушло под продажу. На балансе 289 плюс ракет. Использовать баланс, принц. И сейчас будем по, ну, по 15к рублей. Мы сделаем 3 слива. И потом еще юспик сольем и сделаем крафт новой. Так, первый слив. Хорошо. Еще раз повторю, для чего я это делаю? Я это делаю, чтобы, как мне кажется, поднять шансы на крафт МКВой, -эм потому что, ну, ты сливаешь, сливаешь, все это потихоньку накапливается, накапливается, и в теории шансы на крафт должны быть повыше. Мы так делали на батле. это заходило, да, когда у меня было по 100, по 30 тысяч просмотров. И вот я сейчас хочу задать один вполне логичный вопрос, где эти времена вообще? Где, блин, эти времена Давайте наберем такое же количество лайков, как и было раньше на кейсбаттле. И вообще все будет шикарно. Я буду рад, всем будет хорошо. И вам, что будет годный, дорогой контент. И мне, потому что будут рейтинги. Для меня это самая такая большая ну, мотивация штамповать ролики дальше. Поэтому, ну, ребятушки, давайте поддержим старого человека и вернем канал. Вернем былой Актив. А мы делаем сейчас последний слив. А, даже подожди, давай-ка уже с Юспаря, потому что Балик то уходит. Сделаем сейчас последний слив на 4000. Сливов уже, ну, наверное, штук 5-6 мы сделали. Еще даже учитывая со скинами. Юспарь. Вот с Юспаря можно сделать крафт. Но этот крафт не должен зайти, иначе будет, ну, очень плохо. Давай сделаем вот 20... Ну, сколько? 26. Тоже много. Допустим, ВВП Пустынная 30 33%. Если сейчас будет слив, хорошо, это слив. МК в теории должна скрафтиться. Мы можем сделать следующим образом. Так, попробовать еще. Смотри, мы можем сделать один крафт. Бля, ну это очково. Подожди, если мы сделаем скины по... Бля, ну опять же, ну давай попробуем Бля, я не знаю, допустим 50к Посмотреть, что по шансам В принципе, чтобы понимать С 20 тысяч сделаем 50 Насколько это возможно, я не знаю Так, понятно Это гуд, это гуд Сейчас делаем соточку, не, давай еще 50 Соточка прям жестко, просто нужно понимать Что по шансам происходит на аккаунте Сейчас в улын поиграем 37 Ну не в улын, 37 в максимальный шанс Ага, круто так, а если мы сейчас сделаем 70 тысяч рублей? Ну, сейчас просто апгрейд обязан зайти. Ну, просто обязан. Вот Юспарь мог всрать шансы. Хорошо, нет, 70 тысяч сделали, как говорил, между прочим. 70 тысяч есть. С этих 70 кусков можно сделать... По стоимости опять отрегулируем. Ой, перчи за 600 тысяч появились и драгон появился. Как хорошо-то. Сколько скинов, блядь. Дейл за полмиллиона, это, конечно, было бы жестко. Хорошо, 70 пробуем сделать, 113. Пока просто дойти по скинам. Хорошо, мы сейчас, кстати, пока уверенно Пока прям на уверенном заходим 113 тысяч, МК Если, это 35%, можно Чуть-чуть бустануть, 189 Если сейчас мы сольем, мы крафтим 160-170 тысяч и апгрейд Должен зайти, то есть на все случаи у меня Есть примерный план, хорошо Сейчас нужно слить, сейчас опять нужно Сливать, чтобы шансы хоть как-то снить. 189 тысяч перчи, а, так у нас в принципе Слив на аккаунте, смотри Мы можем не дробя сделать 60% крафт Но потом можем дойти до Дела, если он Будет за 600 тысяч рублей Вопрос лишь в том, зайдет ли Давай попробуем, окей, давай сделаем вот так Использовать баланс, ну понятно, что Хотя бы, хотя бы вот так Сейчас крафтим эмку, а подожди, есть перчи Есть перчи, мы в принципе, в теории можем бля, ну я не знаю, давай еще раз Сейчас будет слив, стопроцентный После этого можно делать эмку Я думаю, просто на спокойно, можно залетать на вой Хорошо, все, сейчас можно залетать на вой. 60%! Крафт зайти должен. Подожди, очково. Мне, мне бля, мне очень очково. Стой, 70 тысяч рублей. На баллике 47. Просто чтобы понимать. Так, мы уберем скин, потому что сортировка не работает, иначе. Использовать баланс. Если крафт не заходит, это гуд, можно идти на вой. Если заходит, нужно будет сливать. Хорошо, все, это вой. Это должен быть, это просто, ну, это обязан быть вой. А, я Подожди, а где перчатки? Все хорошо, мне показалось, перчи куда-то улетели. Так, ну что, делаем вой. Не, ну это все в традициях из батла, пацаны. Тут, тут явно поза орла будет. Я, кстати, лысенький побрился. За это тоже можно определенный лайк поставить. Короче, поза орла стопроцентная. Запись идет, идет. Делаем контент. С вас, я все-таки надеюсь, увижу лайк. Поехали, Мка, вой. Поза орла, принеси счастье, пацаны, прожмите лайки. Вот сейчас давай. три секунды, ты поставишь лайк, мы делаем. Давай, раз. 2, 3, для меня просто это очень важно Ну поехали, он должен, он обязан Я развернусь Ну просто полностью Hello, darkness, my Там апгрейд, там нет, просто Там сто процентов обязан быть апгрейд Если иначе, я в этот, Ну я не поверю У нас был один слив, давай, я поворачиваюсь, я не видел Должен быть Апгрейд, процентов. Вы видите, я нет. Блядь, это второй... Это второй крафт МКВ. Да я боюсь, честно, но очково. Давай, раз. Два-три на мужика. Второй. Апгрейд, второй слив. Не, ну, честно говоря, я... Я немного не понимаю, но смотри. У нас был слив, и мы почему-то... Мы почему-то всосали. Ну, тут... Тут вы сами все видите. Блядь, тут нечего говорить. Короче... Короче, короче, поставьте лайк, пожалуйста, на этот ролик Это самая большая благодарность за видео Ну, в целом, вы пишете, да, что ты ноешь и тому подобное Давайте, давайте без нытья Это контент, на котором, я надеюсь, соберутся лайки Я на этом зарабатываю Честно, я на этом живу Я, ну, я надеюсь, просто от вас будет поддержка в виде лайка это Мы не останавливаемся, мы идем дальше. Я хочу вернуть времена, когда контент с апгрейдами заходил не на ура, когда он заходил на отлично. Я надеюсь, вы мне в этом поможете. Давайте сделаем это вместе. На этом все, всем спасибо, это был старый, добрый человек. Всем пока и спасибо большое за просмотр.